Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Ярик, и сегодня у нас выживание на острове, и мы уже убили курицу, ей! Итак, мы будем выживать на острове, карту строил не я, не обращайте внимания на ваш режим игры, не бойтесь, если я ничего не на у меня ничего нет, блин, а жаль, книжка с пером бы мне пригодилась, Записываем бы историю. Так, давайте прочитаем. Книга. Ты плыл на корабле. Вдруг поднялся шторм. Улетела задняя часть корабля. Вы побежали к капитану и обнаружили. Никого нет за штурвалом. Ты оглянулся и бам! Ты чудился на острове. Благо, что у тебя есть вещи. Загляни в сундук. Правило. Играть на сложно. Не читерить. Выключить распространение огня и детонацию динамита. Наслаждаться. То есть не читерить, играть на сложно. Детонацию и распространение надо выключить. Играем на сложном. Значит, это у меня выключено. Часы выключаем. Все, берем вещи. И выживаем сразу здесь есть 4 саппинга давайте посадим дерево большое здесь вот опорик есть кирка яблочки и семена у нас есть есть какао бобы Когда вырастет дерево мы посадим какао бобы сюда Итак, а пока давайте добывать. Не подумайте, что это просто суша. Это на самом деле остров. Вот тоже там было гейм-мод, это я смотрел. Это суша или остров? Это остров, ребят, просто побольше чуть-чуть. Вот, у нас он опять департамент. Вон там зомби уже плавают. Сейчас будет очень плохо, если они до меня доберутся. О, гнила плоть. Ну как вот мы знаем, она нам причиняет голод, так что пока есть это не будем. Давайте лучше поищем ресурсы, которых тут нет. Ладно, пойдем там добывать уголь сейчас. О, курочка! Иди сюда, иди сюда, тихо, тихо, тихо. Все, извини. Блин, меня увидел зомби! Плохо-плохо, очень-очень-очень-очень плохо. Вот тут забочка. Вс, он ее перестал видеть, давайте сделаем верстак. Этот... А... А, не прям палочки есть. Ну это тут прям бассейн, тут типа взрыв какой-то, мы упали здесь, видимо. Так, давайте сделаем меч. Черт, я только потратил доски. Вот, сделаем меч. Топорик есть. Давайте сейчас добудем камня. Потому что камень это дело. Может быть найдем даже железо. Мы реально, ребят, посреди океана... Э серии, которая будет э завтра. Кстати, ребят, наберем хотя бы 50 лайков. И выходит следующая серия Выживания по острову. Я сейчас не, не шучу не шучу. Пока не наберется 50 лайков, не будет серия. Наберется 50 лайков, будет серия. Просто, ребят, ну серьезно, нас тысяча человек. Мы что, 50 лайков не сможем? Только учтите. В следующей серии надо будет набрать 100 лайков. То есть прибавляется еще по 50 лайков. И черт, мы докопались слишком далеко. То есть 50 лайков, выходит вторая серия. 100 лайков, третья серия. Блин, я идиот. Четвертая серия, 150 лайков. Смотрите, как топливо у нас есть. Давайте пожарим лосося. Давайте сдавать. Блин, очень сложное управление. Вот, как каменная. Теперь мы это все забираем. Правда, это плохое управление. Ладно. Давайте добудем угля, потому что без угля тут никак. Только 4 факела, согласитесь, это как-то мало. Разве нет? Не, серьезно, это как-то мало, 4 факела. Вот, давайте угля да будем. Нам надо найти гравий, сделать зажигалку, сделать костер, чтобы не было темно, потому что факелы будут не все освещать. Буду... Так, у нас уже здесь дожарилось. Давайте, вот курицу. Блин, как же это сложно. Извините, что я молчу, но я пытаюсь сосредоточиться. Есть! Угольный блок! Ой, кура пожарилась. Чёрт! Все, ребят, надо делать факелы. Я идиот! Давайте пока 12 факелов сделаем. Ух, ребят. Начинается сейчас уже ад. Потому что сейчас будут появляться монстры как бешеные. Поэтому лучше расставим здесь факела. Э -э, жить я буду, наверное, в каменном доме. Потому что дерево здесь надо беречь. Ребят, сейчас начнется месиво. Я вам отвечаю. я возьму каменный меч. Ой, да буду чуть-чуть рубля. -чуть Уголь, ей. Я, наверное, поселюсь в шахте или в пещере какой Ну вот там, помните, мы пещеру брали. Да, ребят, хорошо, что у нас есть вещи. И, черт нас уже увидел зомби. Какого хрена? Нет, серьезно, какого хрена? Слышь, ли? Тварь. Пошел нахрен. Тварь. Блин, я кажется я понял, почему мне выразить. Оп. Оп. Ну все, ребят, сейчас будет кровавое месиво. Ох, Ух, тварь. Ох, фак. житель? Мне кажется, я не справлюсь. Нет, серьезно, это сейчас будет очень сложно. Надо бы, ребята, конечно, по-хорошему подождать дня, но заодно ресурсов добуду. Аккуратно уберем. Блин. Все, что это плохо, на самом деле, что это тостов -то большой. Чуть минуту, запись идет. Ладно, ребят, я тут ноги заведем. И серия, наверное, на этом закончится. Превью, вступление. Наверное, так. И чрт. Там есть криперы, которые могут меня убить. Кстати, здесь нельзя сильно тратить хп. Потому что если это случится.. Кстати, мы ну, можем ноги здесь сломать. Ну, типа сломать. О, две нитки мы взяли. И я слышу лучника скелета. О -о Очень плохо, ребята. Отстановка накаляется. У, -у, у как страшно. Когда ты играешь на сторону, вообще страшно. Кстати, голод вообще не тратится. Удивляет. Айса. Я надеюсь, никто со спины не нападет. Потому что нам нападать спиной как-то Я без титов, потому что поэтому, если я умру, то все вещи, короче, меня выпадут. А, вон улучшил. И давайте убьем паука. Надеюсь, с него выпадет хоть одна нитка. Слышь, ты тварь? Да, ты. Умри. Есть. И нам осталось только стрелу раздобыть. Так, я не хочу ломать ноги. Блин, как же там делается лук? Ага, так. Так. Э, в смысле две нитки? В смысле? Фу. Я такой Печально. Нет, в ну, смысле? У меня две нитки. Почему? Почему у меня две? У меня должно быть три. Очень дерьмо. Но все равно у нас настрел, поэтому.. Ой, нет, только не ты, нет, прошу, ну почему? Ну вот нахрена? А, ну в воде может взрываться. Все, как бы мне плевать. Ой, на ну, ну, смотри. Чёрт! Фак, надо бежать, надо, Ох, Ну, тварь, я готов сражаться. Иди сюда, гадина. Да у камень Ребята, чуть не убили. Надо идти отсюда. Ух, это очень плохо. Ребята. Блин, кролика бы зарезать. Но это невозможно без лука. Жаль, такой лут от скелетов взорвался. Ладно. Вот, что за посольную ядерку? Да, бегун сильно тратится а колод. Я не знаю, почему. Почему так долго здесь растет дерево? Я тоже не знаю, почему. Ах, остров полон зага... загадок и там. А хотя бы тут никого, кроме монстров, и нету. Плюс. Один плюс. Есть! Yes! У меня есть тренинки. Мне осталось только где-то добыть стрелы. Вопрос, где? Ох, oh, факт! Так, нет, пошел вон, тварь. У -у -у, блин. Что? А, надо лук снова делать. Блин, что-то мне не нравится этот остров. Вот лук есть Теперь у меня есть лук Извините Элла не выговариваю. Здорово Пока Блин, поскорее бы день Твою мать Где солнце, гады Стрел бы раздобыть. вот Было бы вообще классно. Но где я эти стрелы достану, когда меня скелетом с трех ударов убьет? Это скелетон. У меня же руки маем. Вот, вон, с водой. Там, кстати, тростник растет. Это хорошо. Мы будем делать, мы виновные а, И там скелетоны. не пойдут туда идите в жопу. А -а -а -а. В общем, ребят, Сейчас рассвет, наша серия подходит к концу. 50 лайков и продолжение будет. Ну, а на этом все. Всем пока-пока-пока и удачи!